Ладно, ты витал, ты меня, в Я прикрою, Вика, вперед! жизнью прикрой меня я прикрою все ты стрелять баб я не умею я захожу Икрою! Пошел, пошел. Уф. Уф. не Если что-нибудь оставишь, приду. Чего? Слегка закупила. Войди сзади. Прикрой меня, кричи. Я попробую его обойти. Мне нужна помощь! Ха-ха-ха, он попал. все это как-то совсем уже эдди не обрадуется а что ему станется мы что должны были стоять и ждать пока нас расстреляют а теперь эти уроды уже никому не помешают что теперь стив пойду домой напьюсь касторки и прочищусь недели две продуть не могу Ну, я пошел здоровье. У нас Джо еще дел по горло. До встречи. Ты где найти для Эди два куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений, эти тачки не дешевые, верно? Да Дерек нам как минимум штуку за каждую отваль. Ладно, тогда я отгоню эту кроску. Встретимся, Заметана. Увидимся в баре.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 Добрый вечер. Чего тебе сделать? Сейчас займемся. Boy.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 Есть! О, Эй, смотри, он радуется, если я вернусь без денег. Так что придется собрать всю сумму. Уходи отсюда. А? У меня тут белые с серьезным оружием. Понял? деньги но ну, слава тебе господи вот же тупые наркоманы они нас надолго запомнят молодцы ребята вот ваша доля спасибо Эдди. мы сегодня тебе еще нужны или уже все есть у меня одно дело нет нет нет на сегодня все если что я вам позвоню